Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в программе опять Екатерина Вейт. Здравствуй, Катя. Здравствуй, снова я. Снова ты. Мы сегодня поговорим о недостатках Германии, попробуем обозначить пять пунктов, как в прошлый раз мы говорили о достоинствах. Я в этот раз не знаю ничего, у нас, так сказать, вслепую мы действуем, поэтому ты сама будешь их называть и сама будешь расшифровывать, почему, по твоему мнению, это является недостатками. Ну, начинай с первого. Первый пункт, я бы отметила, это медлительность немцев. И во время пандемии это увеличилось в разы. Взять ситуацию, обе ситуации были, произошли со мной. Я оформляла гражданство своей дочери семь лет назад. И на свидетельство о рождении нужно поставить постель местными государственными органами. Семь лет назад мне сделали это за 10 минут без записи. Сейчас, буквально два месяца назад, мне это сделали за три месяца, внимание, два с половиной, десять недель. И ссылаются на то, что сокращенный рабочий день, курсарбайт, или очень много заданий, которые, обязанности, которые они должны выполнить. Но разница видна, 10 минут и 10 недель, соответственно, во время пандемии это увеличилось в разы действительно. Это первый такой огромный минус. Ну, а может быть, надо говорить более шире, говорить вообще о бюрократии, но это не чисто немецкая такая проблема, это общемировая, но потому что ты говоришь о медлительности, это как, как раз часть бюрократии, может быть, можно как-то более обобщить эту проблему. Это часть бюрократии сейчас, да, это действительно, да, это мировая проблема во время пандемии, но э, я сравниваю, у меня есть два, две ситуации, которые я действительно могу сравнить. И когда мне раньше поставили апостиль 7 лет назад за 10 минут без записи, то сейчас они в принципе не принимают людей на запись. Тебе нужно отправить все документы по почте. И, внимание, почта в Германии работает очень хорошо и привозит тебе письмо в течение двух 3 дней максимум. Соответственно, через 3 дня было мое письмо в государственных органах. И чтобы поставить апостиль на свидетельство о рождении, это продлилось ровно 10 недель. Когда я позвонила и спросила, мне сказали, девушка, ну вы что, у нас пандемия, и расслабьтесь уже, скоро придет ваше письмо. А, собственно, вот, она, вот он первый большой минус. Хотя нужно сказать, в... В частном бизнесе, например, в компании, в которой работаю я, в регламенте у нас прописано, что клиент должен получить ответ в течение 24 часов. В частном бизнесе это более-менее еще соблюдается, а в госорганах, конечно, можно забыть об этом. Катя, теперь давай перейдем ко второму пункту нашей программы. Это некомпетентность сотрудников. Да, второй пункт, он я бы сказала, продолжает. Первый пункт, первый минус, это некомпетентность сотрудников здесь уже и в госорганах, и в частном бизнесе. К сожалению, дабы сэкономить бюджет на фирмах. Компании нанимают сотрудников некомпетентных и чаще без соответствующего образования. И, к сожалению, один сотрудник в одной и той же компании, в одном и том же отделе, может тебе дать совсем другую информацию, чем, нежели другой сотрудник. В принципе, здесь сталкиваешься ты с любой ситуацией. Буквально недавно мы заказали себе телефоны, и там в подарок шли, по-моему, наушники. Пришли телефоны. Все отлично, наушников нет. Я звоню и говорю, ребят, здрасте, а где мои наушники? На что мне отвечают? Все придет, не переживайте. Проходит месяц, наушников нет. Ну и, собственно, это длилось все около двух месяцев. Забудьте вашему тарифу это. Какие наушники забудьте, вашему тарифу это не относится. В конце наушники пришли но это стоило мне действительно усилий, чтобы их получить. Я так думаю, что один сотрудник недостаточно компетентный сказал, что наушники относятся к заказу, на самом деле они не относились. Но, в общем, некомпетентность, к сожалению, сплошь и рядом. Буквально недавно, когда я опубликовала пост о минусах, мне в личные сообщения в директ пришло очень много действительно мнений, и одно из них мне тоже очень понравилось. Девушка была в ведомстве по делам иностранцев, и один и говорила одно, а другое абсолютно другое говорил. Вот, пожалуйста, это тоже, тоже на уровне госорганов идет. Хорошо, давай дальше пойдем. Теперь вот касается заработной платы, что стандартная зарплата на многих должностях без вычета налогов. Я не совсем понял, о чем речь, Вот, поясни, пожалуйста. Дело в том, что стандартная заработная плата в Германии – 2,800, брутто это без вычета налогов. И неважно, какое у тебя образование, какой у тебя опыт работы, многие фирмы просто штампуют договора с данной заработной платой. Это может быть и договор, направленный на работу водителя, на погрузчики, это и может быть человек, который занимается документооборотом. И я часто слышу от своих знакомых, вот, например, моя знакомая, она сейчас ходит по собеседованиям, и ей говорят, девушка, ну какие там три с половиной тысячи, вы получите 2800, 2,800, а тем более во время пандемии, радуйтесь вообще, что вы это получили, хотя у нее не э, профобразование, и она, по-моему, 5 лет отработала в области э, маркетинга. В принципе, там совсем другие заработные платы. Надо отметить, что в Германии, в принципе, не любят говорить, говорить о том, сколько человек зарабатывает. И люди, которые работают в одной, коллеги, которые работают в одном отделе, они могут даже и не знать об этом, сколько зарабатывает коллега его. Ну и плюс нужно сказать, что есть и гендерная разница, то есть мужчины на одной и той, той же должности зарабатывают больше, чем женщины. И это в принципе это любая статистика подтвердит. Я недавно читала статисту, статистику портала «Статиста», там в принципе много информации об этом. Да, стандартная заработная плата, к сожалению, в Германии 2 800. Если за вычетом налогов это будет, независимо, неизвестно, как, по разному классу, в среднем это будет где-то 1800. И сейчас, наверное, хейтеры нас захейтят и скажут, да что за 1800 возьмут, переведут на рубли или там на тенге и так далее. Не нужно этого делать, потому что уровень жизни он другой и цены совсем другие. Даже сейчас в НРВ, в Северной Северный Рейнверсфайл, земли земле цены ниже чем uh, там где живешь ты в баварии это намного ниже чем в баварии то есть я думаю что мы бы там дом не построили если честно uh, с такими ценами поэтому mm -hmm. ты на них на эти деньги будешь жить но ты не будешь шоковать скажем так Хорошо. Теперь вот у тебя написано по поводу гос. опять же органов, им и кается от нашей сегодня программы, но пусть знают, что там требуют выплаты срочно порядке, а сами, когда э, они должны платить, в общем, это тоже растягивается на неопределенное количество времени, то есть у них нет таких обязательств, а когда ты должен, то есть ты должник, э, приходят вот эти напоминания, да, вот эти манунги, как у нас называется, и, в общем, очень жестко требуют, но когда по отношению к ним, они ведут себя более так спокойно, вот расскажи об этом. Это, с этой ситуацией сталкивался любой э, человек, который проживает на территории Германии, возьмем ситуацию с электричеством, ты за прошлый год допустим, использовал, израсходовал электричество больше, чем ты заплатил, соответственно, в течение там, буквально пару недель тебе приходит письмо, ребята, вы израсходовали больше, будьте добры заплатить. И чаще всего эти компании, которые предоставляют электричество, они снимают сами деньги с твоей карты. Вот через две недели, в такой-то день, мы снимем деньги с вашей карты. Есть они у тебя там или нет их? А, деньги все равно будут а, списаны. Надо сказать, что если денег на карте нет, то у тебя еще пойдут пения Если ты не заплатишь, у тебя будет процент идти, и сразу же тебе придет письмо. «Ребята, мы не смогли снять деньги с вашей карты». Давайте платите, и вот еще вам пень еще 10 евро сверху, ну, в зависимости от того, да, где и как. <связанная> да, это вот в государственных органах. А когда речь идет о том, чтобы заплатить, ты израсходовал, допустим, электричество меньше, чем, ну или вода, это в принципе любая ситуация может быть. Ты израсходовал электричество меньше, чем ты заплатил, соответственно, перерасчет будет тебе uh, рассчитываться. Ну вот сейчас мы, например, ждем перерасчет уже третий месяц. Welcome. И когда я тоже позвонила в организацию, которая предоставляет нам электричество, и спросила, когда будет письмо, на что мне сказали, ну, вы что, ну, ну, пандемия же, ну, я говорю, ну, наверное, к концу месяца, да, в феврале. Нет, ну, в апреле где-то, ну, в апреле, в апреле, ну, как бы, блин. В общем, такая ситуация, да. И госорганы от тебя требуют, это здесь и сейчас, ну, а ты можешь подождать. И последний вот ты пишешь, что, вот опять же, мы о госорганах, да, сегодня, по да, поводу это... мышления, что нет э, логического мышления, что они слепо следуют инструкциям. Иногда это, я так понимаю, доходит даже до абсурда, как в том анекдоте про Брежнев, что у меня тут написано Маргарет Тэтчер», да? Да, это верно. И э, это, конечно, вообще мой, э, к этому я не могу привыкнуть уже десятый год есть инструкция, возьмем те же самые госорганы, есть инструкция, и по этой инструкции они следуют, то есть шаг влево, шаг вправо в принципе не может быть. Ситуация была буквально тоже недавно, я была на карантине, соответственно, мои дети и мой муж тоже были на карантине, и ребенку нужно было ходить в школу, и когда я позвонила в Ведомство здравоохранения и сказала, ребят, ну, мой ребенок не на карантине, ему нужно ходить в школу. Нужно отметить, что в Германии каждый ребенок должен ходить в школу. То есть если ребенок не будет ходить в школу, то быстренько прибегут и поговорят с родителями. И, собственно, когда я позвонила туда и объяснила ситуацию, муж вам в частном доме, я ни с кем не контактирую, я села в машину, отвезла ребенка в школу, ребенок пошел в школу, я вернулась обратно домой, ни с кем не контактируя, не выходя из машины, потому что я на карантине, я болею, мне нельзя выходить. Но вот такая ситуация, возить некому, разрешите мне. Я объяснила ситуацию, потому что моих родителей э, здесь нет, мои родители в России, родители, может, тоже далеко от нас живут, никто не может возить. А, на что мне сказали, ну нет, девушка, такого не может, конечно, быть. В нашем законе прописано, что вы сидите на карантине, и речь идет не о контактах, а о том, что вы должны сидеть дома. Ну, в общем, как бы э, логики здесь никакой, и, э, соответственно нужно было мне находиться дома, ребенок мой не ходил, не ходил в школу, дабы, хорошо, что учитель пошел навстречу, присылал домашнее задание нам по электронной почте или передавал через знакомых. И э, я, конечно, вот к этому вообще не могу привыкнуть, э, следование тупо инструкции и не рассматривание каждую, каждую ситуацию, да, на это уходит время, но когда человек и сам обращается, я считаю, что можно в индивидуальном порядке рассмотреть ситуацию. И, э, но я могу сказать, э, я была бы не я, и я все равно родилась, и э, хоть в последний день, последние два дня мне разрешили водить вот на такой основе ребенка в школу, если, я, э, если мы не контактируем ни с кем. Точнее, я не контактирую, я как человек э, зараженный, не контактирую ни с кем. Разрешили нам, в конце концов, они поняли, я думаю, что это чушь, что они мне рассказывают, но в конце концов разрешили. Минусов, на самом деле, как и плюсов, больше. есть <связываем> да, и, больше, и они субъективные, поэтому, может быть, для кого-то это и плюс, поэтому я хочу сказать, чтобы наши дорогие зрители не сильно нас хейтили, <связываем> вот, Okay. Да, я, я хочу сказать, что вот немножко обобщить то, что ты сказала, что в основном все, все минусы как раз сводятся к бюрократии, но, как я вначале сказал, что бюрократия это не чисто немецкое понятие, это бич всего, и в той же России бюрократия еще может быть похлеще, чем тут у нас, так что это общая такая проблема, и вообще вот все, которые ты на назвала вот эти минусы, они тоже, можно сказать, не чисто э -э немецкие, то есть это вот то, что ты говоришь, что... Э Следуют букве. Да, в России тоже полно такого, что вот написано: принеси справку, которая противоречит другой справке, но нужно две справки. Потому что без этой справки и второй, ты не получишь третью справку. То есть это, это, этого достаточно везде. Так что я могу сказать, что здесь, о чем мы сегодня говорили, это не чисто немецкие такие минусы. Это общий, можно сказать, Человеческий. Я хочу, чтобы мы в следующий раз с тобой еще встретились и поговорили о чем-то более таком позитивном, чтобы ты, может быть, поделилась какими-то своими наблюдениями, опытом и так далее. Я хочу, чтобы мы, в принципе, выходили с тобой на постоянной основе, потому что очень интересно послушать твои рассуждения и твой взгляд. Может быть, кто-то это видит, как ты правильно сказал, по-другому. Я призываю наших зрителей, писать, задавать вопросы, комментировать, ну, так сказать, в рамках дозволенного, потому что я понимаю, что у кого-то там, может быть, что-то накопилось, но, в общем, держитесь в руках. На этом мы сегодня заканчиваем. Всего доброго. Спасибо, Катя, еще раз. До встречи в эфире. Спасибо. До встречи.